Дорогие американцы, сегодня я хочу рассказать вам о нашей политике в отношении страны, которая всех нас беспокоит. Я говорю о России. Я с радостью хочу вам сообщить, что мы многого достигли. Мы не позволили нашему старому врагу подняться с колен. Мы смогли нанести огромный урон экономике Российской Федерации. За последние несколько лет нам удалось увеличить размеры коррупции в России до невиданных до масштабов. С помощью разработанной нами программы «Наврал, украл, убежал», в ходе которой мы заставляем честных российских чиновников воровать из бюджета. Эта программа была обречена на успех, ведь дети российских чиновников учатся в наших институтах и живут здесь. Некоторые из них даже не знают русский язык. В прошлом году нам удалось успешно опробовать и запустить в действие новую систему взимания платы с россиян. Мы даже назвали ее так, чтобы каждый россиянин понимал, что три раза за одно и то же должен платить он. Мы назвали ее Платон. Данная система уже увеличила стоимость товаров в продуктовых магазинах и привела к забастовкам дальнобойщиков. За последние два года Газдепартаменту удалось добиться существенного и стабильного роста стоимости тарифов ЖКХ во всех городах России, а также ввести новый налог на капитальный ремонт зданий, которого просто нет. В то же время, у нас получилось заморозить пенсии по старости и стипендии, отменить льготы для ветеранов труда и инвалидов, повысить стоимость лекарств в аптеках и увеличить проценты по ипотеке с просто грабительских до рабских, заморозить множество строек для многодетных и малоимущих семей, сократить множество больниц, поликлиник и дневных стационаров, сократить льготы на проезд в общественном транспорте, саботировать запуск российских спутников и ракет, а также предотвратить выход из группы российской команды по футболу на Евро-2016. В этом году администрация Белого дома запустила новый проект «Покемон Гоу», призванный дестабилизировать обстановку в России и подорвать ее обороноспособность. Также я хочу сказать, что введенная нами цензура уже начала давать свои плоды. За последние два года уже вынесен ряд обвинительных приговоров с реальными сроками заключения за репосты и комментарии в социальных сетях. И даже лайки. В условиях катастрофического падения цен на нефть нам по-прежнему удается стабильно повышать цены на бензин в России. Некоторые россияне уже начинают думать, что бензин делается не из нефти. Засланные нами агенты под видом благотворительных организаций подкупает молодых и перспективных российских ученых, обеспечивая тем самым утечку мозгов. Работа этих российских ученых обеспечит в будущем наш экономический рост. Мы продолжаем спонсировать пятую колонну в России. Операция под кодовым названием «Агент Фридом» показывает высокую эффективность организуя несанкционированные митинги пенсионеров, учителей, врачей, фермеров, дальнобойщиков и трактористов. Спонсирование этих митингов обеспечивается за счет доходов российских банков, которые берут у нас кредиты под 3%, а россиянам выдают под 25%. Также Купленные нами российские СМИ продолжают дезинформировать россиян о скором крахе доллара, который наступит со дня на день уже в течение 15 лет. Согласно принятого нами плана Алина Далласа, еще со времен Холодной войны мы ведем непрекращающуюся планомерную работу по моральному разложению российского населения, которая привела к... К снижению рождаемости и разрушению Института брака в России. Также перед Олимпиадой в РИО нашим специалистам удалось подставить большое количество российских спортсменов, незаметно подбрасываем в пищу небольшие дозы мельдония. Мы добились дисквалификации большого количества честных российских спортсменов. Но, кажется, русские начинают о чем-то догадываться. Недавние выступления губернатора мирового уровня Николая Меркушкина вызывают у нас опасения и ставят под вопрос полную реализацию наших планов во всей Самарской области. Но я хочу вас полностью заверить, что наши самые лучшие специалисты Центрального разведывательного управления уже работает над этим. Также в ближайшие несколько лет перед нами стоят задачи по недопущению газификации села-деревень, отключения горячей воды и прорыва теплотрасс, укладка асфальта в снег и лужи, увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, повышение пенсионного возраста и, самое главное, Разрушение самого фундамента России, духовных скреп россиян. Россия не встанет с колен.